Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас и благословит, как Он обещал, как Он исполняет Его Слово для всех тех, кто слушает и послушан Его голосу, Его Слову. А те, кто слушают и непослушны, они останутся в стороне. Что Бог может сделать? К сожалению, ничего. Вы знаете, в прошлом Бог обращался, говорил, и это было замечательно, Он говорил Израилю, о если бы народ мой слушал меня, о если бы народ мой слушал меня. Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Смотрите, как это прекрасно! Какое слово! Какое обетование! Бог, вдохновляясь и, вздыхая, говорит, о, если бы мой народ слушал меня. Если бы ходил моими путями. Я скоро смирил бы, то есть, Бог говорит, скоро, это быстро, смирил бы врагов моих и обратил бы мою руку, Божью руку, против притеснителей. Представьте себе этот мир, в котором мы живем. Мы видим, каждый сам за себя, и Бог, Он за всех. Мы видим столько эгоизма, столько людей, которые думают только о самих себе. Люди, которые думают только об успехе, о деньгах, о будущем. Но вопрос такой, какое будущее? Какое будущее у человечества? Какое будущее мы для себя приготовили? Такое будущее, которое, я могу сказать, будет гарантированно, но одно точно, я могу сказать, точно, как Бог существует, наше будущее – это смерть всех нас, каждого человека – Конечно, кто-то раньше, кто-то позднее, но рано или поздно будущее любого человека, оно определено. И все знают это. Это, могу сказать, единственная гарантия в этом мире – это смерть. И факт в том, что, я могу сказать, для тех, для тех, кто слушает Слово Божие и реагирует, отвечает, неважно, если они живут в огромных проблемах, враги, трудности, болезни, немощи. Или нищета, бедность. Все это не важно, потому что есть для них обетование. божественные обетования, жизнь вечная. Но жизнь вечная что это? Разве вы не сказали, что смерть для человечества это единственное в будущем? Смерть для тех, кто не верит в Господа Иисуса, но те, кто верит в Иисуса имеют гарантию, гарантию, которую сам Иисус дал. Верующий в меня никогда не умрет. Никогда. Вы верите в это? Не знаю, а я верю. И чем ближе к моему последнему дню, к могиле, для меня лучше. Я оставлю мое тело здесь, на земле, и душа моя пойдет к моему вечному Отцу, потому что Бог есть Дух. Бог есть Дух. И как Дух, Он спасает, и Он хочет вечные души наши, потому что в Его Царстве, в Небесном Царстве нет там материи, плоти, там только духовность, духовный мир с Божьим Духом. Тогда Бог говорил Израилю, «О, если бы народ мой слушал меня, если бы они послушали, если бы Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов и их и обратил бы руку мою на притеснителей". И мы видим дальше, что Бог обещал, я питал бы их туком или жиром, да, самым лучшим, пшеницей. Представьте себе, как это возможно, из пшеницы это сделать. Тук из пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Не знаю, если бы пробовали мед из скалы, это мед из не просто чего-то, а особенный, специальный, замечательный мед из фиников. И он, этот мед особенный, дает такое огромное удовольствие, когда ты кушаешь, конечно, но когда он, ты уже ты глотаешь его, все, вкус проходит. Но когда ты кушаешь во рту, насколько он сладкий, даже не можешь представить себе этот мед, который Бог обещал своим детям, своим последователям, тем, кто слушает его слово, он говорит этот мед из скалы. Это финиковый мед. Это что-то экстраординарное. И Бог это говорил. В Ветхом Завете для народа Израиля, но для народа христианского сегодня, для тех, кто говорит или называет себя христианином, по крайней мере. Вы знаете, это те люди, которые смотрят на Иисуса, и Он говорит всем нам всякий кто будет пить воду, которую я дам, пьющий эту воду, которую я даю, никогда, никогда не будет иметь жажды. И Иисус говорит о духовной воде, о Духе Святом. Вода, которая дает человеку вот это удовлетворение настоящее, это то, что со мной произошло, с СТР, с моей женой, мы пили однажды от этой воды, когда имели встречу с Иисусом, это было 50 с лишним лет назад, мы вместе 50 лет больше, мы в одном духе встречали множество проблем, множество трудностей, много противников, и много унижений встретили, иногда плакали, но внутри нас всегда была эта живая вода, которая давала нам комфорт и утешение и вдохновение для того, чтобы мы были сильными, потому что однажды мы, я могу сказать, наполнились этим удовольствием, этим Божьим удовольствием, радостью Божьей. И Иисус сказал... «Всякий пьющую воду эту, которую я даю, не будет жаждать вовек». И эта самаританская женщина, которой Иисус это говорил, она, услышав, сказала, «Дай мне тоже этой воды, Господин, чтобы я больше не жаждала, и чтобы не нужно было ходить на этот колодец». Другими словами, она, эта женщина, думала о воде для того, чтобы не нужно было ей постоянно таскать на себе вот эту тяжесть, вот этот кувшин или ведра с водой. Она об этой воде думала, но Иисус другую воду, живую воду предлагал, воду жизни вечной Духа Святого.